Вон отсюда. Почему вы мне по морде дадите? А почему я должна отойти отсюда? Почему вы разбрасываете символику украинскую? Символику украинская? Да. Фашистые ты имеешь в виду? Нет, теплые, грязные, которые. Вышли из русского народа и сделал что записываешь в меня. Дурочка, мне 70 лет, ты меня записываешь. Знаешь, я понимаю, ты его записывала, если бы ты была какая-то страшная, как обезьяна. Ты такая страшная, вот знаешь, ты, Спасибо. я взрослая, ты всю жизнь будешь несчастная, нищая, грязная. Вот в этих будешь кроссовках дешевых ходить, вот в этих штанишек за 150 тонн. И никуда ты отсюда не сдвинешься. Да. А у меня плащ за 25 тысяч, и косынку, и сумку. А ты-то чмол на лыжах. Вот привяжешь, ты даже не все, что я с тобой сделала. У меня такая сила есть, вот это страшильная в розовой грязной шапке, сейчас, ты просто сгниешь. Да, ну, записывай. Записывай, дурочка из переулочка. А че ж ты со мной по-украински не разговариваешь? А? Чмол на лыжах. На социалку здесь живешь? Или проститутничаешь? А, у вас обычно эти поломойки, они у меня пол приходят домой на дачу и мыться. Украинки или проститутки, или поломойки. Слышишь? Ну что, ну записывай, записывай. Записывай. Символика будет украинскую. Вот это что, символика? Фашистская? Чучка. Ты даже историю свою не знаешь. А Чучка? Как знаешь, это сказали. Владимир вас покрестил, а Владимир вот именно поставил майор. Скоро. Записывай, записывай. записывай. Удовольчик, кстати, записывай. Нравится ли Красивая тетенька, вот глаз у -то меня только болит, какой это пройдет скоро, а? Что тебе надо? Страшилка. Страшилка. Я была, когда у уже женщина красивая, вот как я. Ну, ты же обезьяна, ты, постоянно на кого-то похожа. Из какой-то деревни приехала, а? Вот это пальто оклана с этими карманами. Это же все от убогости, миленькая моя. Смейся, смейся. смейся, смейся. Зачем вы разбрасываете с болью? вы вы бесаете? Я сначала научусь по-русски говорить. Это жуткий акцент деревенский. Зачем вы вешаете Чему да лыжи? Ну, записывай. Что будем записывать? Что будем делать?